я не знаю я можно попасть? Как же не бал. Что? Не понял. Играй. Я опять вылетел. Батлфилд. Корчик, послушай. Ну ты мне скинь. Тихо, это карточек, включи свой. Сейчас не могу. Ну а что, когда включишь? Я не понимал, нормально был. А, понял.